Через какое отлично время, отлично. чёрт, чёрт, Все получилось. Так. Сегодняшняя у нас тема с вами. Как освободиться от страха, испытывать боль предательства. Так, отлично. Отлично. Так, все получилось. здравствуйте здравствуйте елена да отлично отлично все тогда начинаем девушки уже подойдут да? я уже много раз рассказывала свою историю в соцсетях я ее там примерно раз в год повторяю что э, я тоже переживала этот страх у меня тоже был э, опыт предательства да? первый муж ушел к другой женщине причем были регулярные измены, на которых у меня просто не было доказательств, но сердце подсказывало. И как бы не было доказательств, таких, видимых, не приходил в губной помаде, да, там, не приходил там в женской одежде, но были какие-то моменты, все равно, которые подсказывали, да, что измена есть. Добрый-добрый вечер. Всем. Угу. И что же? Что же было, да, то есть меня точно так же, как и большинство женщин останавливал этот опыт от новых отношений, то есть я э, могла там согласиться на какие-то отношения с, э, с каким-то мужчиной ненадолго, да, то есть я не могла доверять, мне попадались э, просто как хроническая болезнь, были женатые мужчины, да? то есть многие, наверное, девушки знают, что это такое, потому что на сегодняшний день это частая такая история. И я думала, что лучше я, по крайней мере, знаю, что там есть еще одна женщина, чем я не знаю, меня обман. Да? То есть какой-то такой иллюзии я жила, разрешала себе такие отношения. Ну и это, конечно, сейчас я осознаю, что это была большой ошибкой моей. Но, тем не менее, мне, видимо, нужно было прожить этот опыт, и, чтобы общаться с девушками, которым нужно помочь. Да? То есть я, будучи даже в треугольнике, любовнице я помогала выбираться из этого состояния моим подругам. То есть я всех вытаскивала из состояния любовницы и выдала замуж, а сама продолжала оставаться в состоянии любовницы. Да, даже так было. То есть настолько долго у меня было вот это ощущение, что мужчинам нельзя доверять. Ну, на самом деле, здесь причина, конечно, была во мне. Да? И также я говорю честно, это девушкам, которые ко мне приходят. Да? То есть, причина вас. И здесь первое, что хорошо, когда мы осознаем, что причина во мне, это тогда пульт управления моей жизнью у меня в руках. Да? И я могу нажать на те кнопочки, которые изменят ситуацию. И когда я думаю, что виноват мужчина, то пульт управления я отдала мужчине. Уже я сама на эти кнопочки нажать не могу. И поэтому намного выгоднее осознавать, что причина во мне. Из моего опыта и опыта моих клиенток да, уже можно сказать, что на, первую, на первое место нужно поставить причину – это предательство себя. То есть когда женщина себя ставит на последнее место, вот все детям, все мужу, все в семью, я обойдусь, мне не надо, я похожу без накрашенных ногтей, я похожу без прически, я пока, похожу в старом платье, в, та, в старом пальто. И так далее, да, то есть мужчина, когда изменяет, он изо всех сил показывает женщине повернись на себя, посмотри на себя, обрати на себя внимание, то есть это, можно сказать, не мужчина показывает, он в руках вселенной, он просто, просто марионетка, да, им управляет вселенная, вселенная изо всех сил старается нас повернуть к самой себе, то есть говорят, не следи за своим мужем, следи за собой. И тогда муж будет тоже следить за тобой. Да? То есть это зеркало. Это закон зеркала, и мы его не можем отменить. Это, наверное, самая важная причина. Есть еще одна причина, да? еще одна причина, когда женщина говорит, я хочу быть для него самой лучшей на свете. Чтобы быть самой лучшей для него на свете, ему надо с кем-то сравнивать. И тогда мужчина тоже идет на измену. То есть практически мы своими мыслями подталкиваем мужчину к измене, потом мы его ругаем, ненавидим, не любим, не доверяем всем остальным мужчинам и все остальное. Да, то есть, вот это вот основные, Там есть еще э, какие-то исключения, да, есть еще какие-то, можно целую серию привести убедительных э, каких-то мыслей да, или убеждений, которые иногда приходят из рода, иногда приходят, из прошлых воплощений то есть кому-то бывает что человек прошлого воплощения изменял своей паре там ну, будучи мужчиной значит жене изменяла будучи женщиной изменял мужу да и э, в этой жизни человек должен прожить опыт своего мужа или жены из прошлого воплощения то есть ту боль от измены то вот, вот эти вот переживания то есть иногда такое тоже прилетает но это в натальной карте видно да? там, в нумерологии можно посмотреть Какую-то ошибку совершал человек, если ему оттуда прилетело, то это еще нужно как причину рассматривать в очень важную: это просится прощения у той души, которой был причинен вред, боль, проблемы. И это делается наедине с самой собой, вот просто в сердцах вы раскаиваетесь искренне, да, то есть Вселенная видит, что вы искренне раскаялись. И тоже дает вам прощение. То есть здесь тоже с этой точки. Бывает, что там еще по Накшатрам кое-какие моменты можно посмотреть, да, но тоже это летит что-то из прошлой жизни дублируется в роду, то есть то, что в прошлой жизни человек заработал себе из негативной кармы, то же самое он приходит в тот род, в котором есть эта негативная карма. Получается, что из рода прилетела и из его прошлого воплощения прилетела, и он проживает вот ее как как свою в этом воплощении. Можно этого не делать, можно не проживать в этом воплощении, можно просто проработать в практике да, то есть осознать причины раскаяться в этом, понять, что это, да, в практиках проработать вообще, получить ресурс уже из этого опыта, потому что тот опыт, который уже в этой жизни вы получили, наверняка он уже такой весомый, да, и это же тоже ресурс-минус, да, то есть он тянет на себя энергию, нам больно, мы, он нами управляет этот ресурс-минус, да, этот негативный опыт, он нас подталкивает на то, чтобы там нагрубить хорошему мужчине, где-то не выбрать хорошего мужчину, не увидеть, пройти буквально мимо него, да, там вот как в фильмах показывают, прям мимо друг друга прошли, не увидели, да, там вот именно такие ситуации происходят в жизни, да, то есть не увидели, не, не заметили. Потом, когда мы все это прорабатываем, оказывается, что вокруг столько классных парней, и они все не женаты, и у них тоже проблема найти хорошую женщину, которая не пьет, которая будет готовить, которая будет его любить, которая будет стараться для него, да. Не так просто. Это же тоже им не 20 лет, когда все девушки не замужем, тоже хороших разобрали. Остались уже не все такие, какие им хотелось бы. Да? Надо выбрать вот ту единственную, которая вот для него. Да? То есть реально у мужчин точно так же проблема. Поэтому, рассматривая вот эти причины, да, значит, первая причина это то, что Женщина предает сама себя, да? то есть ставит себя на последнее место. Мужчина только зеркалит. Второе, это женщина хотела быть лучшей для него. Я, я, например, точно знаю, что я хотела быть самой лучшей для него. Ну, ему надо было сравнивать, он пошел, конечно, сравнивать. Не хотел от меня уходить, когда я его выгоняла, потом пытался вернуться. Но все это уже, конечно, ушло, да, то есть... Ну и, конечно, то, что из родовой прилетает. Да? Можно перечислять, да, что вот предательство себя – это не любовь к себе. Конечно же, да? скажете, я часто это повторяю. Да, я часто это повторяю, но для чего? Да? Чтобы вы наконец-то услышали, хоть с какого-то угла зашла информация да, и усвоилась. То есть, если вы прорабатываете в себе не любовь к себе. Да? начинаете себя любить, начинаете делать ежедневные практики. Здесь еще такое слово. Постоянно. Да? Не то, что сегодня я себя сказала в зеркало, что я себя люблю, одела на себя красивое платье вместо старого дырявого халата, купила себе там новые тапочки и все. И до следующего года я ничего не повторяю для любви себе. Типа хватит. Да? Ну, также вы в обратку получите любовь к себе от мужчин. Да, то есть это так, просто многие хотят вот именно волшебную палочку, волшебную таблетку, выпил и все, и дальше белая полоса, но так в жизни не бывает, просто это законы природы не могут позволить, поэтому э, это человек сам себя обманывает, что так, про палочку и про таблетку, да? то есть лучше потрудиться, потрудиться какие-то там, я не знаю, 2-3 месяца, это же не год урожай ждать, да? там, как абрикосы я сегодня в сторисах рассказала, да, нет, конечно, 2-3 месяца потрудиться, и uh, прям вот в упор потрудиться, и то 2-3 месяца. Ну вот у меня была сложная ситуация, мне 9 месяцев пришлось трудиться, но вряд ли у кого-то есть такой опыт, как у меня, так много накосячить не каждому удается, как мне удалось накосячить, да, поэтому женщинам обычно хватает трех трех месяцев, да, там, ну, может быть, еще сами потом делаете практики, да, ну, в принципе, это тоже поддерживать это состояние, которое вот такое классное, такое суперское, которым комфортно, в котором вот хочется прям вот раствориться полностью, и в нем начинают исполняться все желания, да, то есть тот момент, когда растворяетесь, еще пишите, пишите свои желания, кстати, у нас новолуние уже буквально э, послезавтра, да, э, к новолунию обязательно пишите э, свои списки. У нас нет сейчас затмения луны, так что используйте. Будет пост завтра, да? Посмотрите тогда пост, что там подробно рассказываю, что делать, да? Так, дальше. Ценность себя. Многие женщины просто не ценят себя. Думают, вот кто-то должен со стороны меня оценить. Тогда я начну тоже себя ценить. Это так не работает. Вы начинаете себя ценить в окружающий мир, зеркало. Оно просто отражает, что вы ценность. И все, и все люди начинают к вам обращаться как ценности. И мужчины в том числе, и коллеги на работе, и ваши дети. Все вокруг наши зеркала. И ничего мы с этим поделать не можем. Поэтому ждать, что зеркало вам покажет вас красивой, это сложнее. Ну, то есть в физическом мире можно найти зеркало, в котором вы там стройнее, да, или наоборот там полнее, как вот... Комната смеха да, с зеркалами в детстве, помните, наверное, все. А в жизни зеркало, оно зеркало и точка. То есть нету каких-то специальных зеркал, где вы будете красивее выглядеть. Нет, вы сначала начинаете верить, что вы классная, потом зеркало это покажет. То есть это закон природы в том мире, в котором мы живем. Волшебных палочек вообще нету. Да, то есть там есть какие-то моменты с волшебными палочками, но они тоже происходят на высоких вибрациях. То есть если человек уже достиг высоких вибраций, то там действительно происходят мгновенные чудеса. Потому как э, между причиной и следствием у высокоразвитого человека, у осознанного, осознанного человека, вообще просто... Маленький промежуток времени проходит между причиной и следствием. У людей, которые не осознаны, у них большой промежуток между причиной и следствием. Поэтому им тяжело отследить, что вот с ними произошло вот это, потому что когда-то был сделан вот такой поступок в прошлом. И между ними большое расстояние, и они не видят связи между ними. А на высоких уровнях уже большая ответственность. Подумал, что хочу, чтобы там, я не знаю, слон появился в комнате, да, и в комнате появляется слон. Ну, это здесь плюсы, конечно, классно, что сбылась мечта, да, или сбылась поставленная цель, она осуществилась, но с другой стороны, здесь много проблем, как его вытащить из этого дома теперь, да, Как что будет с мебелью, что будет с домом, да, он же будет где-то там, стесняюсь сказать, пачкать что-то, да. Вряд ли мы сможем слона приучить к унитазу или к горшку с песком, как кота. То есть, поэтому здесь нужно все хорошо продумывать, какие желания мы загадываем, какие мысли. На, на, на, не, где неосознанные люди, там это медленно происходит. То есть он может захотеть слона, но он может только в следующей жизни появиться. И у него есть время на обдумывание, правильно ли он сделал отказаться еще от этого э, желания есть возможность. На осознанному человеку уже нет возможности. Подумал, получил, а потом уже думай, как решать э, ситуацию сложную. Поэтому здесь есть свои плюсы и минусы в каждой ситуации. И быть осознанным, и быть неосознанным. Да? Дальше, значит, какие практики? Я тоже часто повторяю, из того, чтобы вот, э, совсем бесплатно для вас было. да, Это простая тетрадка и ручка. Да? Простая тетрадка и ручка. Можно красивую какую-то тетрадку писать, чтобы купить себе, чтобы вам хотелось писать, и вы в ней пишете все, что с вами происходит. Да? То есть лучше, конечно, устраивать себя на хорошие новости. Да? То есть это нас, нас никто не учил, хорошие новости очень трудно видеть. На начальном этапе вам будет очень тяжело даже 5 хороших новостей за сегодня написать, Будет очень трудно. Потом, когда вы долго пишете, вы будете понимать уже, что даже вдох наш, да, такой вдох, это уже дар Божий. Мы вдыхаем воздух. Если бы мы не вдыхали, это наша жизнь бы закончилась. Да? Если мы можем вдыхать, наша жизнь продолжается. И человек, когда вот уже много благодарит Бога, он осознает, что это... Громадная ценность, громадный ресурс. Друг, другие люди, чтобы этого увидели, должны еще освободить свое сознание от очень много о, всяких разных вражеских убеждений. Просто-напросто. Поэтому это очень э, важно, очень важно. Все, что вы плохое пишете на бумагу, оно перестает влиять на вас. Да? Вот, допустим, сложилась какая-то критическая ситуация. Там, поссорились со своим ребенком, я не знаю, со взрослым. Да? совершеннолетним, там, я не знаю, или с мамой со своей, на работе шеф, что-то там был неправ где-то, да, вы берете это и пишите. Во-первых, у вас осознание приходит, что в этом хорошего. В любой плохой ситуации есть что-то хорошее. Нет худа без добра, да, и нет добра без худа. Однозначно, когда вы пишете что-то хорошее на бумагу, оно увеличивается в вашей жизни. То есть если вы уже умеете благодарить, Бога за то, что вы сегодня дышите, да, и вчера дышали, да, и позавчера дышали. Вы уже э, включаете вот этот вот поток бесконечный э, всяких чудес вокруг себя. То есть все, что мы ценим, нам дают еще, еще, еще. Да? И если мы понимаем, что «Боже, благодарю тебя за фрукты, которые в э, моей жизни есть», да? за вкусные, которые пахнут, которые берешь в руку и понимаешь, что это фрукт, получаешь удовольствие вообще от запаха, вообще наедаешься просто запахом, да? как э, в Библии написано, да? Ива, э, э, «Адам был сыт, э, вдыхая». Да? пыльцу и запахи фруктов, да? то есть он там сколько-то лет вообще ему есть не надо было, он просто вдыхал, то есть это в Библии написано, ну, то есть это не какая-то сказка, это реально осознание ценности вокруг нас, да? и когда мы знаем, что мы кушаем вкусные фрукты, мы от, отдыхаем там на, на, в самых красивых местах на море, да? или еще какие-то, мы становимся ценностью для себя, когда мы умеем ценить все вокруг, если мы живем в хорошем районе, да, там хорошая машина, вот, все это результат уже какого-то труда над собой. Да? это тоже ценности себя в том числе да? то есть мы состоим из того, что вокруг нас, да? если вокруг нас, э что-то некрасиво, да, на заборе написаны слова какие-то, да, нету цветов вокруг нас, нет моря, нет запаха фруктов, да, то э, стоит поговорить о том, что пора бы навести порядок именно вот здесь, в сознании, да, то есть потом, как э, своем, на своей жилплощади, да, то есть навести порядок. То есть здесь должна быть чистота, потому что жилплощадь это тоже часть нас, да, то есть мы думаем, что вот и мы, только это вот это физическое тело. Нет, где живет наше физическое тело, это тоже мы мы тоже ответственны за эту территорию, да? и если дальше растет ответственность, то мы еще и за свой город в ответе, да, то есть это уже, мы говорим о тех, кто организовывает какие-то субботники, уборки, да? там, э, с соседями по всему э, городу, там еще что-то, да? то есть это в зависимости от того, насколько у человека растет ответственность, поэтому ценность очень важна, благодарность, да, благодарность Миру, вселенной или природе, или Богу, или как хотите назовите, это все равно все, все имена Бога, да, судьбе там, как еще говорят, судьба распорядилась, атеисты говорят, это тоже имена Бога, поэтому, как бы мы не старались, нам никуда не деться, будучи атеистом от этих всех, от Бога никуда не деться, но тем не менее, есть право называть, как считают нужным, да? как больше мурчит, как больше приятно. Поэтому в дневнике, дневник это очень классная штука. Миллионеры ведут его постоянно, этот дневник. У них там целые комнаты с полками изписанных дневников. Они говорят, сколько я туда ценностей пишу. Это бесценно просто. Где-то издаются потом, большинство не издаются. Потому что даже если дети перечитывают, они понимают, сколько там ценностей в этих дневниках. То есть именно вот этот анализ своей жизни, причины и следствия, это очень мощный инструмент для того, чтобы менять свою жизнь. Многие люди думают, что это а, фигня какая-то, и не делают. И вот они неправы. Да? Они так остаются как с закрытыми глазами в своей жизни, потому что они не видят вот эту причину и следствие. И э, соединение между причиной и следствием они не видят. Дальше. Практики, на которые я приглашаю. Да? Э, наверное, все уже посмотрели мой Мои страницы, да, у меня есть посты, в которых я приглашаю на, пройти со мной практики, да, там, сопровождение наставничества да, на три месяца, наставничество на месяц, ну, там, 6 недель, но на месяц, я говорю, да. Это все очень хорошо помогает, <клёдко> очень быстро помогает. Практики, на которые я приглашаю да, на наставничество, они просто как лифт. Они очень быстро помогают. То есть За одну практику мы будем прорабатывать целыми пластами, и нейронные связи будут меняться в вашей голове, и вы внешне будете меняться очень быстро. И в вашем характере будут происходить изменения, про которые говорят, что характер не поменять, поменять при помощи практик. Да, то есть при помощи практик мы разбираем тоже э, убеждения, которые вам не нужны, вражеские убеждения, да, негативные убеждения, устаревшие убеждения, которые только мешают и вредят вашей личности развиваться. Поэтому. Это тоже да, очень важно. ну Я уже много раз говорила, что кто-то, кто попадает теперь ко мне на консультацию бесплатную, на диагностику бесплатную, да, там уже я говорю подробно именно про вас. Да. То есть каждая, каждая ситуация уникальна. Нельзя сказать, что можно там, в одной групповой программе пройти там, 20 человеком или там, 120 человеком, да и у всех будут одинаковые результаты. Нет, у всех будут разные результаты, потому что все равно попасть во все – моменты, которые надо проработать именно этой личности в групповой программе не просто. Когда мы работаем лично, я уже вижу, какие там моменты есть, и они раскрываются время от времени, и мы с ними работаем. То есть вот все, все, все где собака порылась, везде нужно проработать. И тогда уже, конечно, не будет никакого шанса, чтобы девушка осталась там в одиночестве вообще никакого шанса, то есть все это можно проработать, причем здесь нету побочных эффектов, как от э, эзотерики, да? эзотерика дает побочные эффекты, здесь нет побочных эффектов, здесь даже если э, какое-то там родовое проклятие, мы из него получаем позитивную энергию, и мы не возвращаем его тому, кто нам послал, мы просто трансформируем из ресурса минус ресурс плюс, и также с любой, с любой негативной программой, -то, какая только а, может быть, да, то есть, но ну, мы все живые люди, мы все бываем в разных местах, где-то там глянули не так, там говорят, как эзотерики с глаз, да, все это тоже можно превратить в плюс, в энергию, в ресурс и а, использовать для себя, как на исполнение желаний, да на исполнение любых абсолютно желаний. И я уже говорила, что отношения – это достаточно энергозатратное желание. Это не просто там вот «хочу» и «будь как будет». Нет, если мы хотим квартиру, то придется заработать на нее денег, прежде чем мы ее получим. Правильно? Отношения можно даже поставить еще энергозатратнее, чем получить квартиру или машину дорогую. Это еще энергозатратнее, потому что… Человека хорошего, во сколько можно оценить его, да? Ну, понятно, если взять для примера, просто, допустим, там вот, человека, который уже вам сделал больно, и другого человека, который еще не делал вам больно, да? и поставить просто по десятибальной шкале. Все равно можно дать ему оценку. Да? Вот одному мы дадим один, а другому мы дадим десять, да? пока у нас с ним все хорошо, пока он нам не сделал больно, мы ему дадим десять. А тот, который уже сделал больно, мы дадим один. То есть это все равно цена. Это все равно цена, мы не называем в деньгах, мы не говорим это в рублях или в долларах или в евро, но тем не менее это все равно цена, которую мы даем. Мужчины точно так же дают цену женщине, тоже говорят, вот это вот ни о чем, а вот это стоящая женщина. Да? То есть у мужчин тоже есть какие-то свои критерии, они чувствуют энергетику женскую и понимают, какой женщине... Стоит, за которой стоит идти, и которую стоит позвать замуж, да, и которая вообще а, реально вот, нужно, чтобы она была со мной. Да? Такая корова нужна самому, да, никому ее не отдам. То есть, вот в таком формате мужчины все равно их мышление работает. Да? Поэтому женщина она может быть внешне красивая, а одна остается. Почему? Потому что внутри у нее не хватает каких-то вот бусинок да, каких-то бусинок внутри которые вот в мужчине включат вот это состояние что он скажет вот я с этой женщиной хочу вот на всю жизнь остаться вместе вот эта женщина меня устраивает вот это мне нужна вот это и это намного ценнее красоты то есть она потом проявляется во внешность красота то есть я даже знаю девушек которые прорабатывали себя очень э, длительный промежуток времени, да, то есть понимали, что это э, можно еще, еще, еще более высоких уровней достигать, и они продолжали себя прорабатывать, и э, внешне и осознавали, что они были не сильно красавицами, и в какой-то момент они становятся реально красавицами. Это удивительно, что даже внешность меняется от того, как мы прорабатываем себя. Не было никаких операций у девушек этих. Никаких дорогих кремов толком не используют. Воду, на которую сказали какие-то добрые слова. Какие-то травки. Еда, которая исцеляет, очищает. Все это то, что от природы дано. И женщины менялись очень сильно. Очень знаю такие примеры. Так что практики очень крутые. Да. Вы даже можете посмотреть мои фотографии. там, Я не знаю хотя бы двухлетней давности я так сильно изменилась за эти два года И у меня не было ни одной операции ни, ни одних уколов даже дорогие кремы я не покупаю просто да если покупаю, то какие-то недорогие то забываю пользоваться иногда ругаю себя что надо все-таки но есть у меня такой косяк так идем дальше да? главное Главное, что нужно сделать, чтобы э, вот ситуация менялась, да, чтобы снова не попасть вот, э, в ситуацию, где э, будет неверность. Да, быть верной себе в первую очередь. Да. Принятие ситуации. Принятие ситуации как, э, как урок жизненный. Да, как жизненный урок. И э, понять, что чем больше чем больше вы понимаете это, то есть это тоже лучше, конечно, в практиках. В практиках это приходит, как вот день наступил, вот и все. И вы понимаете, что вам легко, у вас нет никакого мучения, вас э, никто не беспокоит. Вы уже спокойно э, вспоминаете о бывшем мужчине, который вам сделал больно, и даже можно сказать ему спасибо, потому что приходит именно на уровне осознания, как все это происходит, как все это зависела от меня да? и что он хотел просто показать или вселенная через него хотела показать что нам пора обратить внимание на себя вот это вот за это стоит благодарить да? то есть когда наступило принятие то хочется благодарить и уже нет никакой обиды то есть обида растворяется она больше не влияет на вас она больше не создает никакой проблемы и дальше вы живете без нее без этой обиды. Да, можно так сказать. Ну, и еще гордыня. Да, то есть, что такое обида? Это присутствие гордыня, когда мы готовим какой-то сценарий другим людям. Да, вот он должен поступать вот так, а она должна поступать вот так. Мы и детям готовим, и коллегам на работе, и шефу. На всех есть у нас в голове там куча сценариев. Но люди об этих сценариях не знают. Они поступают по своим сценариям. И здесь тоже начинается такая проблема, да? Вот начинаются обиды. Когда только мы отпускаем это, перестаем контролировать ситуацию, перестаем э, привязывать к людям какие-то сценарии, э, то тоже все в жизни начинает по-другому по двигаться. То есть нам уже все равно, кто как поступил. Это его жизнь, он за нее понесет ответственность, за поступок за свой понесет ответственность. А наша задача только, только наблюдать. А только наблюдатель. Вот когда вы только наблюдатель, вы тогда проработали свою гордыню. И все, она уже не мешает вам, не влияет на вас. Гордыня, она тоже такой скачок. Да, вот вверх-вниз, плюс-минус, плюс-минус. такой. То я королева, то я ниже плинтуса. Вот такой вот, да? Очень много энергопотери дает и очень много контроля, критики к окружающим. И как только вы осознали, что это не вы, а какая-то часть вас, которая называется гордыней. Да? Гордыни нет только у святых, потому что они ее проработали. У всех остальных людей она есть. Больше или меньше, но она есть. Да? То есть здесь вот, если у вас остается гордыня, и вы ищете... Способ простить, да, как вот в религии говорят, простите в прощенный день, да, то это будет ну, на, всю, на всю жизнь вам работать. Всегда. Всегда есть кого-то прощать. Как только вы прошли принятие, принятие себя, принятие окружающих, у вас нет надобности на кого-то обижаться, а тем более нет надобности кого-то прощать. Представляете, какая простая штука? Просто принять, вот просто человек он такой, он по-другому не мог поступить в своей ситуации по каким-то причинам, потому что у него в голове там свои тараканы, свои убеждения, которые им управляют, и он ну, не мог по-другому поступить. Поэтому как только мы это осознаем, мы перестаем обижаться на человека, то есть это его судьба, его выбор, его поступок, и он… Ну, Каждому прилетит за любой наш поступок, каждому придет счет от Вселенной, и нам придется по этому счету расплатиться. То есть это и мне, и всем, всем, всем, всем, всем, всем. То есть все в нашем мире бумеранг. Просто когда вы ведете дневник, вы четко видите этот бумеранг, вы уже понимаете, что вот я тогда сделала вот тот поступок, а теперь я получила вот тут по да, или наоборот, вот я сделала тот поступок, а теперь у меня получилось что-то хорошее. Да? И мы будем четко понимать, когда ведем дневник. Это очень крутой инструмент. Мало того, он разгружает нас, убирает возможность влияния на нас, каких-то э, частей нас, да? которых мы не понимаем, что с ними делать. Да? В практиках мы их перепрограммируем. Мы их никуда не выбрасываем, никуда никому не отдаем. Мы их перепрограммируем из минусов в плюс, да, в ту программу, которая нам выгоднее. Обновляем программы, которые, может быть, были выгодны там, в 917 году или, там, я не знаю, 500 лет назад да, в роду какая-то программа, она передается из поколения в поколение, и она когда-то была полезная, а потом перестала быть полезной. И вот сейчас она, вот мир так быстро меняется, что сейчас она может даже вредить. И вот сейчас наша задача увидеть эту программу и перепрограммировать. Вот это мы делаем на практиках. То есть после того, как мы в практиках прорабатываем, осознаем вот причины вот эти. Да? В принципе, даже после сегодняшней встречи, кто послушает ее до конца, да? у вас если произойдет осознание, у вас просто что-то выключится. Да? Как вот мои клиентки говорят, болезнь выключили. Мы, говорит, с тобой поговорили, осознали, в чем причина моей болезни, я говорит, точно поняла, что это так, и все, болезнь выключили в этот же момент, то есть завтра она была здоровой девушкой. Она говорит, я восхищаюсь вот этим вот коучинговым э, принципом, как можно быстро все изменить. Да? Здесь тоже, э, конечно, чтобы выйти замуж, это э, не бывает не одно осознание нужно сделать, а много осознания нужно сделать, целый ряд осознаний. И как бы выйти замуж, это не просто желание ⁇ хочу ⁇ это большой слон, энергозатратное, большое желание, и для него нужно очень много ресурса, плюс, чтобы оно сбылось. Но это возможно без волшебных палочек, без волшебных таблеток, просто работа с нашим сознанием. Кто-то не готов работать с нашим сознанием, это однозначно такие люди будут однозначно то есть это уже уровень который готов понимать что я готова осознавать себя готова осознавать свои поступки готова э, идти по пути дальше так чтобы делать только те поступки которые меня приведут к цели к результату это однозначно. это однозначно уже уровень людей да? то есть уровень высокий уровень и все равно большинство людей будут ждать волшебную таблетку. Что там случится, да? Но если в 20 лет не случилось, то можно уже не ждать. То есть это, Во-первых, в 20 там, от 30 отличается тем, что вы тратили, тратили, тратили, тратили ресурс. В 20 его не хватало. В 30 большая вероятность, что тоже его не хватает. Да? Если только знать практики, которые помогают наполнять ресурс и делать их каждый день делать, тогда это возможно. То есть это реально возможно замуж выйти в любом возрасте. Это очень круто. Но не каждый это будет делать, да? то есть кому-то не хватит терпения. Да? Кто-то делает один день и бросает все, больше я не хочу делать никакие практики. Да? Кто-то э, говорит, что это дорого, чтобы меня там, за ручку вел, коуч, который будет э, стараться. Все, все, все для меня сделать, да? везде-везде соломки постелить. Да? Кому-то это дорого, да. Сам себя не могу вести, а кто-то вел дорого. Конечно, такие люди будут, но единственное, что я могу сказать, я как бы тоже не могу привести к счастью. Там, миллионы людей, и, наверное, не, по физически мне не, не удастся, да, то есть если я там три человека в месяц могу взять всего-навсего в работу, то это, ну, мой предел, пока что мой предел, то есть у меня тоже есть временной промежуток, который я могу уделить работе, 24 часа тоже у меня ограничение, как у всех, да, и есть заботы, ответственность о моем теле, о моей семье и так далее, да, Поэтому здесь вот это очень важно понимать, да, что с практиками это очень быстрый лифт, очень быстро дает возможность поднять, подняться и э, решить все свои проблемы. Ну а кому не хватает денег, значит использовать медленные какие-то трюки, да, медленные. То есть. Так, хорошо. Главное, значит, принятие. Вы все понимаете, да, о чем я говорю. Так, отсутствие гордыни. Э, ну, совсем ее отсутствие не будет, но хотя бы ее гармонизировать и контролировать, да, чтобы она была вот в каких-то рамках, да, потому что э, когда она уже в рамках, и тут уже идет гордость. Да, ее, когда она вот так прыгает, это гордыня, а когда она вот такая ровная идет это уже гордость. Да, то есть я королева, и все вокруг меня королевы, да или королей, да, то есть человек, а также относится как к себе, к другим людям на достаточно высоком уровне, это очень круто, вижу сердечки в инстаграме, благодарю вас, очень приятно, очень приятно. Так, в принципе, я раскрыла всю тему, да, то есть задача какая, женщины, осознать, какие ошибки были совершены, да, принять их, проработать с собой, да, привести голову в порядок. И тогда можно идти в новые отношения, уже не переживая, то есть уже не будет повторяться сценарий из прошлого. Я очень рада, что начну с вами работать. Ой, Олеся, очень рада, очень рада вас слышать, вас читать. Да? Благодарю, благодарю, очень приятно. И э, вот это вот самое главное, да, что когда все проработано, все на свои места поставлено, уже не повторяются старые сценарии. То есть уже мужчины приходят совсем другие, другого уровня, ведут с вами по-другому, так как э, уже нужно вести с женщиной, которая все это осознала, все это проработала. Здесь нет побочных эффектов, как в магии, как в эзотерике. Да? Вот я говорила, что там либо это откаты какие-то начинаются, либо это какие-то э, вообще сложности начинаются проблемы по которым жизнь ухудшается да то есть коучинг за счет того что он идет вот через проработку осознанности в нем нет никаких побочных эффектов кроме положительных да то есть ну положительные могут быть там вес потерялся заодно да там лишние килограммы какие-то ушли но это я думаю что все-таки приятный или наоборот, кто совсем очень худые, у них бывает, что набрали вес, да, чтобы до гармонии, до какой-то добраться. Я думаю, что это приятные побочные эффекты. Да. Бывает, что побочный эффект, что вы работаете над собой, как в коучинге, да, то есть осознаете какие-то родовые травмы, там, прошлого воплощения, а у всех ваших близких начинаются какие-то приятные события. У меня, например, дочь – атеист, да? она ни во что не верит, муж – атеист. Да? То есть э, такая ситуация у меня, что все вокруг меня атеисты. Работаю только я, да? работаю я с моими осознаниями, с моими э, убеждениями, с моими тараканами, там, да, которые мне пришли из рода, из прошлой жизни, все там откуда-то. А улучшается жизнь у всех. Да? То есть, я очень рада, что у меня родился 4 года назад внук, да, и очень долго дочка замужем, уже 9 лет замужем и не получалось у них, а тут раз и получилось, чудо, здоровый, хороший мальчик, умненький, очень очень быстро развивается, очень все запоминает, очень хороший мальчик. Дочка работает, даже в коронавирус, когда всех закрывали в Испании, она два месяца не работала, но ей заплатили зарплату. То есть такие чудеса бывают даже в Испании редко. Это очень, очень круто. Муж у нее тоже работает информатик, перевели на, на удаленку, работает из дома, тоже очень хорошо, даже увеличили зарплату. То есть на время, которое я прорабатываюсь, у всех становится почему-то хорошо. Я думаю, что это приятный побочный эффект, потому что всегда мы счастливы, когда рядом с нами, близким хорошо, и они счастливы. Это очень радует. Так что, если есть какие-то вопросы, если есть какие-то вопросы, можете задать их. Да? Буду, буду рада вам ответить. Вижу активность в Инстаграме. Очень приятно, очень приятно что Инстаграм активировался. И люди заходят, смотрят мои эфиры. Это очень-очень радует, очень приятно, очень приятно. Благодарю вас, мои дорогие. Так что боль, чтобы проработать, да, можно прорабатывать через... Вот у нас сейчас заканчивается убывающая луна, буквально послезавтра уже будет новолуние. То есть сегодня и завтра еще дни убывающей луны. Очень удачные дни, когда можно писать на бумагу свою боль. Да, свои обиды, свои страхи, свои какие-то неприятные ситуации, и сжигать. Очень сильно работают. Но двух дней, конечно, недостаточно. Да? То есть они э, не так сильно работают, как практики, в которых совсем меняются, сразу прям нервные связи переписывают, да? э, медленнее работают. Но вы можете брать вот все там, 15 дней убывающей Луны и каждый день писать на листке вот, там, по 15 минут хотя бы. Да? Может быть, в первый день вы и больше напишите. Да? У меня бывают какие то, -то конфликтная ситуация, да, какая-то. Вот просто не понимаешь, что делать, как быть. Я беру бумагу, ручку и списываю там по 8 страниц. И все, мне сразу отпускает. Сразу отпускает. Почему я в 30 лет чувствую себя Что? Уже что уже что-то начинает. ну что вы, о чем вы говорите, вот мне 49, у меня еще вся жизнь впереди, представляете, это тоже нужно поработать, это может откуда-то из рода идти, может Сатурн быть ретроградный или в доме личности влиять таким образом, да, то есть он э, дает такое вот ощущение, это просто нужно поработать, смотреть, что у вас происходит и, и проработать. Олесь, мы с тобой проработаем. Мы же уже договорились, да? поэтому мы с тобой начнем с натальной карты. Все там посмотрим, где Сатурн, где там кто, и все задания я тебе дам, все, все прокачаем, даже не переживай. У меня такая мама, она тоже в 30 лет завела себе уже кружку железную, сказала: мне красота не нужна меня вот железная кружка самое то, вместо того, что там в серванте столько фарфоровых стояло для чая, вот, да, она перестала э, там, прическу делать, перестала там, ну, ногти вообще никогда не видела у нее накрашенных, да, там, губы и глазки я накрасила раз в году, в Новый год когда она играла Дед Мороза в детском саду, воспитателем в детском саду работала. То есть вот это были накрашенные глазки. И мне было лет восемь, наверное, 7, когда вот она себе завела такую железную кружку. Это что-то что ужасное для меня было. Но И мой отец упал нее спился, потому что ну, трезвыми глазами на ну, такую женщину ну, тяжело мужчине смотреть. И договориться, видимо, с ней не удавалось отцу, что ему хочется видеть женщину рядом с собой. И она реально в 30 лет уже чувствовала себя старушкой. Да? И вот сейчас, конечно, она еще сильнее старушкой. Но она уже за, за такой вот длинный промежуток времени, с 30 лет, чувствует себя так, да? Там за последние 40 лет она уже должна привыкнуть к такому ощущению. Но ну, Ее ничем не исправить, ничем не переделать. То есть этот человек должен сам быть готов к тому, чтобы э, вот, измениться. Если сам не готов, ему никто не может помочь. Когда Олеся готова, то тут можно даже не переживать. Все будет нормально. Просто после нашей с тобой работы уже не будешь сама себя узнавать. Будешь смотреть в зеркало и говорить. Надо же, я тогда была такая запущенная, а теперь со мной все хорошо. Да? Есть, ну, у меня точно так же. У меня тоже был период, когда мне казалось, что моя жизнь кончилась, да, там, что все уже, я, можно меня в старушку записывать. Сейчас я уже, несмотря на то, что я бабушка, я думаю, что я еще побуду в старушках-молодушках или в старушках-веселушках каких-нибудь, так что меня это все устраивает. И э, очень уважаю женщин, которые до последнего вздоха красят ногти 80-90 лет, прически делают. Вот здесь в Испании у нас такие женщины, да, что 80-85, и они раз в неделю к ним домой приходят парикмахер, который им делает укладочку или стрижечку, или волосы подкрашивает, там, кто как. Да? Но они э, всю неделю потом аккуратно спят, чтобы вот этот лак не, не смялся, да? лаком забрызганная прическа. И представляете, в 80-90 лет они стараются все равно выглядеть, чтобы нравиться своим детям, даже вдовы, даже вдовы, что мужа уже нет живых. А детям они все равно должны нравиться. Почему она должна ходить как там, я не знаю, с седыми волосами, не расчесанные, грязная какая-то, еще что-то, да? Как моя свекровь говорит, всегда от нее пахнет очень приятно. Я говорю, маме, как от тебе пахнет приятно. Она говорит, вот если я не ем, то мало кто заметит, что я не ем. А вот если я в душ не схожу, то сразу будет заметно. Так что, говорит, это обязательно душ, привести себя в порядок, чистая одежда и набрызгать себя чем-то, чтобы приятно пахнуть, ну, мылом, во всяком случае. То есть это очень-очень круто. Да? То есть тоже такие моменты. Так что от женщины очень много зависит, насколько она будет счастлива в этой жизни. Очень много. И чем раньше вы это осознаете, чем раньше вы пойдете учиться, тем лучше для вас. Вот я просто с 90-х годов уже искала все эти секреты счастья, да, как быть счастливой, вот, просто-напросто, да, и как вот у меня был такой вопрос, что такое за позлое и как с ним бороться, да, вот наверняка я не одна такая с таким вопросом в голове, да, то есть я в 90-е годы негде было поучиться, не было... Никаких тренингов толком. И то я находила у психологов какие-то группы, где мы там собирались группами, и нам давали какую-то информацию из священных писаний, из каких-то книг мудрецов. Да? То есть все равно мы познавали. Благодарю, Олеся, благодарю, благодарю, благодарю, очень приятно. И э, было офлайн, да, то есть мы, я там через три района Волгограда ехала в другой район ночью после работы, чтобы попасть на этот курс, э, платно, естественно, да. И получить вот эти вот знания, вот эту мудрость. Потом уже дальше, в 2003 году, когда я начала изучать интернет, дальше уже начались курсы в интернете. На сегодняшний день это вообще просто не надо ехать ни через какие-то три района. Просто дома открываешь компьютер на любимом диване с любимой печенькой, с чашкой чая. Можно научиться очень-очень много всему. Очень много всему. И это нужно делать, потому что в древние времена говорили, что если у вас нет учителя, значит, ваша жизнь не удалась. И сегодня э, мне это подтверждают женщины, которым 50-60 лет приходят ко мне, э, жалуются, это не так, это не так, крокодил не ловится, не растет кокос, да, и все в жизни складывается. И я им всегда говорю, когда нет учителя, жизнь не удается. У меня, слава богу, очень много самых лучших учителей. Я очень благодарна судьбе за то, что мне Бог дал столько учителей. И я очень много что подчеркнула, взяла, и моя жизнь очень сильно изменилась. Я даже не ожидала, что так может измениться жизнь. Я думала, что все это сказки. А оказывается, все изменилось в моей жизни. И сейчас я живу даже в том э, моменте, который я себе даже и замечтать боялась. То есть я думала, это не про меня. Сейчас я это все в этом живу, да, то есть я живу в Испании, я живу а, сейчас в, в, недалеко от лыжного курорта, там, 20 минут на машине, да, и час до пляжа у нас, час до пляжа, мы а, можем позволить и лыжный курорт, и пляж, и дача с камином, да? и квартира в многоэтажном доме с лифтом, с гаражом, да? новая машина, а, все мои здоровы. Я за них молюсь, чтобы у них было здоровье. Поэтому здесь очень-очень важно все от женщин, все от женщины, все внутри нас. Вот что самое интересное. Все это можно раскрыть, все это можно включить, все это можно э, освободить от ненужных тараканов, да, которые вредят только разобраться просто, где мысли, которые нам несут пользу, и где мысли, которые э, вредят. И все, и все начинает складываться лучше, чем мы можем ожидать. Потому что Вселенная, она такая многогранная, она такая щедрая. Когда человек становится на путь э, благости, ему дается все. Ему дается все, даже то, что он боится замечтать. Так что мечтайте обязательно. Первый, э, первый день лунный начинается у нас уже послезавтра, да? первый лунный день. Э, Лучше ничего не делать, сделать себе день бревна, даже можно да, там отдыхающий какой-то день, повидаться с близкими, там, может быть, где-то, э, но ну, не стараться, не работать много. А вот вторые лунные сутки воскресенья, это будет 11 число у нас, да, 11 числа, обязательно пишите себе список, чего вы хотите в этом месяце, в цифрах, да, то есть какие доходы вам нужны, какие хотите духовные э, дары получить, да, какие цели духовные у вас есть, какие, не только физический план, да, не только хочу цветы, хочу платье, да, а немножко пошире, посмотрите. Используйте этот день, он тоже будет очень хорошо трансформировать вашу жизнь. И еще у меня в инстаграме уже выложены посты где я показываю свою программу на наставничество, приглашаю вас на месяц работы, ну, на 6 недель. Да? Ну, мы, мы называем месяц, ну, 6 недель работы. И э, поговорить со мной об этой программе можно на бесплатной диагностике. То есть мы посмотрим, что у вас, как с этим бороться. Да? И э, уже э, запишите себе ручкой на листочке, да, с чем вам нужно работать. И посмотрим, что насколько быстро вы хотите цель достичь. Да? То есть, если там сильно хотите быстро достичь цель, то, значит, я вас жду в моем, в моем наставничестве. Есть еще два места, всего два. Всего три бывает места, но одно уже занято. И еще есть два места. Так что э, обдумайте, почитайте посты внимательно. В Инстаграме, ВКонтакте есть э, мои посты. Да? Ну, кому удобнее в Инстаграме, значит, в Инстаграме. Ну и все, обнимаю вас, мои дорогие, увидимся в следующий четверг, придумаю какую-нибудь еще классную тему, которая будет интересна большинству, и увидимся с вами обязательно на, на такой же встрече в четверг. И пишите мне в директ да, или в ВК личные сообщения, кому интересно попасть на диагностику. Да? Потому что в понедельник уже будет информация. Три человека в, в неделю я беру на диагностику на бесплатно. Так что можете смотреть в сторисах новости, можете сразу написать, и мы с вами увидимся на бесплатной диагностике. Хорошо, обнимаю вас, мои дорогие, и пока-пока. Благодарю вас за сердечки, очень было приятно, очень-очень. Пока-пока. Пока-пока.